а сатурова как помочь детишкам чтобы имели интерес к учебе чтобы учились хорошо и память развивать помогите пожалуйста эзотерически есть какие-нибудь ритуалы есть ритуал вымаливания для того чтобы ребенок хорошо учился ему перед школой можно рисовать на лбу плюсика говорить, чтобы поумнел чтобы поумнел запечатывая произносить Пусть по математике будет больше ума, пусть хорошо относятся сверстники, то есть как вы запечатали его со всех сторон, плюсуйте, добавляйте в его жизнь плюсы и проходите мою ступень эзотерической школы Кайлас. Обо всех этих обрядах я рассказываю подробнее в эзотерической школе Кайлас на первой ступени. Рустам Абулханов, скажите, какое воздействие на организм и в целом несет ношение браслета из камней гематит? черный агат вулканический лава и бронзит вот ответ у меня тоже есть любые камни черного цвета усиливают работают как магнит поэтому если человек носит на себе магнит черный вот смотрите если носить просто черное то черный заставляет должников отдать долги если носите на себя агат гематит то тогда должники начнут отдавать вам долги в случае если носите на себе вулканическую этот эм, вулканическую лаву или вот есть такое вещество шунгит называется это все магниты или железо и что-то сделано из железа гематит тоже из железа то это все работает как магнит то есть начитав мантру допустим денег на такой браслет можно носить и он будет притягивает жизнь материальное благополучие а для женщины любовь или взгляды и так далее бронзит я к сожалению не понимаю что это за камень поэтому особого сказать ничего не могу возможно если он имеет черный цвет и не магнитится и в нем нет железа то можно использовать как камень для отдачи долгов я когда-то рассказывал если вам кто-то должен что-либо возьмите этого человека посадите в черный камень представьте в черном камне будто сидит этот человек прошипчите в него в этот черный камень будешь сидеть в этом агате бронзите там или что в чем-то до того момента пока не отдашь мне деньги или в каждую из бусин представить этого человека и сказать будешь сидеть в этих бусинах до того момента пока не отдашь мне деньги потом берете эти четкие черные допустим или бусины и говорите отдай мне деньги отдай мне деньги отдай мне деньги ну и человека это будет мучить и он будет все время думать о том как же вам все таки отдать